Давай, Марина, рассказывай, Рассказывай, давай. Что на картинке нарисовано? Громко говори. Ну давай, говори громко. Ну громко. Ты думаешь, это пчелка? Прочитай, что написано. О-О-СА. Это не пчелка, это оса. Но она похожа, да? Скажи, оса похожа, похожа на... Так, пчёлка. Палец из носа. Оса какая? Ну? Веселая, красивая. А что оса делает? Так. Ну, Марина, почему тебе все надо подправлять так? Ну что? Что оса делает? Говори, не бойся Оса У осы есть крылья? Нет Как это нет? Вон, а что у нее нарисовано на картинке, Марина? Покажи ей крылья Ну, Хорошо. у осы нет крылья Фразе. Где крылья у осы? Ну, что ты к маме тянешься? Где крылья у вас? И покажи. Это же не крылья. Вот крылья. И вот крылья. Значит, Аса, что делаешь? Ну, оса летает. Летает. Она летает? Ну давай следующий, А да. еще что делает Аса? Ну, Она жалит, кусается. Жалит Аса, скажи, жалит. Жает. Хорошо. Нет, Раз, два, три. Занимайся, давай. Собирай картин. Да ладно, у тебя все получается. Ты же умничка. Не ругайся. Читай. Дуб. Где дуб? Вот. А дуб это что? Это Где? Дерево. Дерево, конечно. Молодец. А на дубу что растет? Что это такое маленький? Растет. Растут желуди. А кто сидит на дубу? Сидит. сидит. Белка. А, белка. Молодец. Дуб какой? Какой? Большой, Зим. Марина, не ковыряйся в носу. Лёный. Угу. Молодец. Видишь, у тебя все получается. Фот. Фот. А что ты в носу ковыряешься? понятно? Тебе что-то непонятно? Тебе все понятно? Понятно. В чём смысл жизни? Скажи, чтобы кушать, прыгать и есть конфеты. Да, Марина? Не Что? Не брать? любишь конфеты? Не Нет знаю. Конфет. Собирай картинку. Ты не знаешь? Нет. Не, не знаю. знаю? Не знаешь. Поняли? Мужчина. Поняли мы все. Ты не знаешь. Собирай М -м -м. картинку. Читай, что что такое? Эму. А эму это что? Эму это разве цыпленок? Цыпленок. Похож, скажи. Эму похож на цыпленка. Ну, а цып... даже если он похож на цыпленка, видишь, перья есть, клюв, значит это птица, да, скажи, это птица? птица. Но ну, похоже на цыпленка, да? Похоже. Эмму, похоже. какая? Все. Бай...